Бонус 3. Молодец, но уже настроенный. Аналитика тестов. Мы не рассмотрели другие типы тестовых заданий. Я считаю, что вы теперь и сами можете их освоить и применять. Вы убедились в том, что Moodle – это действительно ваш добрый советник, консультант и надежный друг. В других наших модулях вы узнаете еще немало увлекательного и полезного для нашей с вами работы. Возможно, теперь Moodle мог бы выглядеть вот так. Хотя вы узнали не все о нем. Например, вас ждет еще один сказочный молодец, который выполняет ваши желания в обучении с применением тестирования. Но его готовить настраивать не надо. Это ваш бонус за старание. Его смысл таков. Как только ваши обучаемые начнут тестироваться, Moodle будет постоянно накапливать крайне важную учебную аналитику по каждому тесту, по каждому вопросу, каждой попытке, каждому студенту и каждой учебной группе. Этот богатейший материал позволяет управлять обучением в максимально легко и в то же время целенаправленно. Как это делается, вы узнаете в тесте. Кнопка для входа, которая ждет уже вас внизу. Оказывается, тест способен не только оценивать, но и обучать. Теперь тот, кто обучается, мог бы выглядеть вот так. Как могут выглядеть ваши обучаемые? Представьте сами. Зато ваш руководитель теперь мог бы выглядеть вот так. Но пройдите лучший тест и научитесь использовать аналитику. На этом мы заканчиваем изучение модуля, посвященного тестированию. А я остаюсь на связи с теми, кто испытывает трудности при создании тестов или хочет узнать другие модули. Успехов вам и будьте такие же счастливы. До свидания.